О том, существует ли на самом деле метеозависимость и какие реальные диагнозы могут скрываться за этим расплывчатым термином, пойдет речь в этом видео. Действительно, многие люди очень внимательно прослушивают прогноз погоды, потому что абсолютно уверены, что их самочувствие в значительной степени зависит от изменения погодных условий. Это и называется метеочувствительностью или метеозависимостью. И в то же время есть множество людей, отлично себя чувствующих при любой погоде и не замечающих никаких погодных перемен. Почему вам плохо при резком изменении погоды? На данный момент ни одно исследование не смогло дать явных доказательств существования метеозависимости как самостоятельного явления. А таких исследований было немало. Но все они показали, что четко определенной связи между физическими параметрами погоды, атмосферным давлением, влажностью, температурой и самочувствием человека нет. Ярким параметром может служить исследование, проведенное в 2015 году Европейским проектом по изучению остеоартрита. Как известно, пациенты с заболеваниями суставов часто связывают возникновение боли с переменной погоды. Суставы ноют к дождем. В, дожде. в исследовании приняли участие 810 пациентов с диагнозом остеоартрит в возрасте 65-85 лет. В течение года исследования они самостоятельно оценивали интенсивность боли пораженных суставов и фиксировали свои наблюдения в специальных дневниках. Одновременно организаторами исследования фиксировались метеорологические данные – температура воздуха, влажность, атмосферное давление, скорость ветра, количество осадков. В конце исследования данные из дневников сопоставили по дням с объективными метеорологическими данными. И выяснилось следующее. Боли в суставах при изменениях погоды не усиливаются вопреки субъективным ощущениям пациента. Тем не менее, при низкой температуре и влажности боли в суставах были выражены сильнее. Но с переменами погодных условий это никак не было связано. Что на самом деле за этим скрывается? Так значит, метеозависимость самовнушения, такое утверждение, не имеет достаточных оснований. Ведь нужно понимать, что к определенному возрасту у людей могут формироваться различные заболевания, о которых они до поры до времени просто не догадываются. И поэтому пытаются объяснить свои недомогания внешними воздействиями, в том числе метеорологической обстановкой. Люди склонны лучше запоминать, когда после очередного эпизода неважного самочувствия происходили изменения погоды. Но случаи, когда им было столь же плохо, но погода не менялась, стираются из памяти. Таким образом, первичным является развитие с возрастом какой-либо патологии, а сама метеозависимость абсолютно вторична и субъективна, и только сопровождает какое-либо заболевание, не являясь им сама. Какие заболевания первоначально могут ощущаться как метеозависимость? Это и артериальная гипертензия, и заболевания суставов, артриты и артрозы, и мигрень, кроме того, общую роль большую роль могут играть изменения гормонального фона в период полового созревания, в климактерический период, при беременности, при заболеваниях щитовидной железы и так далее. Симптомы при зависимости достаточно разнообразны. Основные проявления – общая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна, бессонница или наоборот сонливость, интенсивные головные боли, головокружение, перепады в настроении. Что делать? Зачастую люди не понимают первичных истоков своего плохого самочувствия и не могут правильно оценить симптомы и делают ложные выводы о причине своего состояния. Поэтому при появлении симптомов, которые очень хочется выдать заметен зависимость от погоды, самым разумным будет обратиться к врачу для первичного обследования – терапевту, кардиологу, эндокринологу, неврологу, Выбор специалиста зависит от многих индивидуальных особенностей человека – возраста, пола, наличия хронических заболеваний, преобладающих симптомов и других. Необходимо контролировать свое артериальное давление, знать свой гормональный статус, а также помнить о своем возрасте. И конечно, прием любых лекарственных препаратов должен осуществляться по назначению врача. На этом я завершаю. А какие отношения с погодой у вас? Как вы себя чувствуете при изменении погоды? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.